Друзья, всех приветствую! В этом видео я сегодня с вами поделюсь очень классной информацией Поделюсь с вами своим опытом, как приглашать бизнес-партнеров ваш проект через интернет То есть прежде чем продолжить, подпишитесь на канал, а то потеряемся с тобой Смотрите, меня зовут Денис Давыдов, я интернет-инвестор Также занимаюсь активно заработками в интернете Также партнерским маркетингом занимаюсь активно в интернете Мой опыт порядка трех лет сетевом поэтому решил записать такое вот обучающее видео для партнеров как эффективно приглашать людей в свой бизнес различные методы схемы я использую буквально несколько буквально те которые мне по кайфу использовать хотя на самом то деле методов приглашать партнеров очень много в вот, десятки способов я вам также рекомендую найти какой-то свой определенный стиль и работать через него то есть я как бы не сетевик по природе я лишь занимался до этого активно шоу-программами на свадьбах, в различных ночных клубах, как шоу-бармен выступал. Вот. Но так сложились звезды, что как бы все мы хотим зарабатывать больше. Поэтому самый оптимальный и простой вариант – заняться сетевым бизнесом и инвестированием. Реально. Потому что если брать те же инвестиционные проекты, то больше всего денег именно в маркетинге. Поэтому я вам настоятельно рекомендую занять именно активную позицию – и строить сети уже сейчас так вы будете зарабатывать десятки раз больше да вы вообще в целом и так это все сами знаете как бы не будете заниматься сетевым будет реально вам тяжко вот на пассивы вы далеко не уедете поэтому давайте начнем учиться то есть в проект куда вы зашли очень важно он должен вам понравиться то есть вы должны в нем досконально разобраться вы должны им гореть чтобы вам было легче, и с удовольствием доносить информацию до потенциального партнера. Вот. То есть это очень важно. Также нужно делать бизнес с кайфом, то есть не через силу. Это очень важно, когда вы что-то делаете на энтузиазме, когда у вас это все будет ну, написано на лице. То есть если вы приглашаете в проект с кисломиной, то кто пойдет на такую энергетику? Сами понимаете. Поэтому первое с чего нужно начать себя с правильным позитивного мышления. Следующее это аффирмации. То есть вы постоянно должны использовать эту практику, да и вообще в жизни в целом. То есть это очень крутая методика, которая автоматом будет программировать вас на успех. Вы должны проговаривать ежедневно что-то в стиле у меня там много партнеров в бизнесе. Ко мне массово подключаются люди в проект, ко мне в бизнес каждый день кто-то подключается и инвестирует, к примеру. То есть это все нужно проговаривать каждый день по нескольку раз. То есть вот эти вот аффирмации, они будут работать, если вы активно действуете. Причем она будет в тандеме очень усиленно работать. Как только вы начнете в тандеме применять эту схему, то результат будет уже не за горами. Я вам реально говорю. То есть аффирмации постоянно должны быть в вашей жизни. Конечно же, они не будут работать без каких-либо действий. Ну и действия без аффирмации будут такие вяло текущие. Короче, первое, с чего нужно начать, это настрой, а потом уже все остальное. Дальше смотрите, важно разделять исходящий и входящий трафик. Над каждым нужно работать. Если вы новичок, то конечно же вам по первому времени нужно поработать над исходящим трафиком. Тут как в спортзале, вы прокачиваете отдельно определенную группу мышц. То есть невозможно взять и стать сразу успешным там, сетевиком, используя какой-то лишь один метод. То есть потребуется время, конечно же наполненная практикой. упорная упорно работая над собой, придете к результату, у вас не будет сразу куча партнеров. Все постепенно, друзья. То есть исходящий трафик, через это все должны пройти, начать со списка. 200 человек составляете список, все подряд, тут вот реально, ваши знакомые, ваш начальник по работе, продавщица в магазине, сын маминой подруги, то есть и так далее. То есть все, кого вы знаете, все, кто у вас есть в телефоне, все выписываете и работаете по следующей схеме. Список, продаете дальше своего спонсора, то есть вас, допустим, пригласили в какой-то проект, какой-то бизнес, вы должны продать своего а, спонсора, как человека, который зарабатывает хорошие деньги, там, 500 тысяч долларов там, в неделю, в день, в месяц и так далее. Вот. Дальше, когда вы продаете своего спонсора, вы назначаете встречу уже, а, тройную встречу, так сказать, либо в зуме, либо в скайпе, либо при личной встрече. И дальше спонсор помогает вам закрыть сделку. Если вы будете работать по такой простой схеме, ну, если вы говорите, если вы полный новичок, то вы будете эффективно закрывать а, сделки. Вот. Работать со спонсором очень важно по первому времени. Допустим, у вас что-то либо не получается. Вы сводите своего потенциального партнера с человеком, а, спонсор закрывает сделку, показывает свой результат, и гораздо больше у вас конверсия, и у вас быстрее подписываются люди. Потому что, как показывает практика, новичок не может продать тот или иной бизнес. На начальном этапе только так и стоит работать. Вот, если вы чувствуете, что, что сами не можете донести правильную информацию. Вот. И, либо если же вы не хотите так работать, то выучите бизнес-предложение досконально и вперед. Очень важно, когда вы что-то доносите человеку, очень важно эмоционально, воодушевленно это говорить. То есть, привет, дружище, есть классный проект, есть реально денежный проект бомбовский. Я тебе сейчас готов рассказать, вот очень важно, очень, бросай все, погнали, расскажу тебе про очень интересную идею, как заработать. То есть вы должны быть воодушевлены, и когда человек это чувствует, он реально зажигается вместе с вами. И очень важно рассказывать про какой-то проект или про ваш бизнес, не в переписке это все делать. Не надо это делать в переписке, нужно это все делать либо через аудиосообщение, либо через видео видеосообщение. Если человек не составил список хотя бы там из 100-200 потенциальных партнеров, то это уже как бы, ну, говорит о том, что он не готов вообще что-то делать. То есть можно даже не начинать. Составляя список из потенциальных людей, вы создаете сразу фундамент, с кем вы можете работать сейчас, первое время. Еще очень классная практика для людей, которые, допустим, хотят работать сразу самостоятельно. То есть я, по крайней мере, так и делаю. То есть очень рабочий метод. Выписывайте сразу 20 каких-то человек. Вот именно каких-то, на которых вам все равно, которые в вашей жизни ничего как бы не играют ключевую роль, с которыми вы готовы уже распрощаться. Вот. Это может быть даже каких-то 20 лохов. Вот. Это могут быть те люди, которым вам не страшно будет рассказать про ваше бизнес-предложение, но они будут в качестве тренировки эти люди. То есть и пуфик вообще то, что они там откажутся. Просто они, вы на них потренируетесь, и все и дальше вы начнете уже переключаться на более важных для вас людей. И так вы можете э, до, ну, качественно именно проработать свой список. И потом дальше уже доносить информацию, э, уже более четко, так сказать, более э, правильно информацию доносить уже до тех людей, которые вам более ценны. Понимаете? Вот как бизнес-партнеры. Хотя на самом-то деле статистика такова, что неизвестно, кто из них подключится, Либо вообще работайте с холодным кругом. Ну, как и это делаю я. То есть, я работаю с холодным кругом, хотя здесь, конечно, с одной стороны попроще, но если вы новичок, то поначалу вам будет, конечно же, много отказов. Тут тоже работает статистика. Одни откажут, другие согласятся. То есть, тут тоже нужно постоянно практиковаться. Опять же, если вы новичок, то Начинать сразу с холодного круга не вариант, а и особенно ждать сразу быстрых результатов. То есть начните со списка знакомых. Вот Какие люди чаще всего встречаются на практике? То есть три типа людей. Тип людей, которые нужно э, обработать еще возражения. То есть они будут вам рассказывать, что это ну, какая-то пирамида. это там э... Ну короче, ну вы поняли, нужно обработать возражения. Любое возражение можно обработать. То есть это нормально, если человек возражает. Вот. Следующий тип людей, которые можно, может вам встретиться, это те, которые сразу попутно вам будут что-то свое предлагать. Но обычно это с целевой аудиторией происходит. Вы что-то предлагаете, вам тут же вслед что-то свое предлагают, понимаете? Поэтому, ну, как бы это этого никуда не деться. Это постоянно такое часто очень встречаемое. Ситуация. Поэтому, если человек предлагает вам свое, то вам нужно настаивать именно на своем и показать, что действительно ваше предложение именно э, намного интереснее. Вот, и настаивать. Тут нужно именно настаивать. Не обязательно сразу тут его долбить этим бизнес-предложением. Можно просто в другой день ему еще раз рассказать, напомнить про это, понимаете? Вот. То есть это нормально. То есть просто как бы не обращать внимания на то, что он говорит. Вот. Ну как-то так следующий тип людей которые ждут ваше предложения то есть есть такой тип людей которые так и ждут когда вы им что-то предложите просто нужно пройти эту статистику и найти именно этих людей которые готовы услышать вашу, вашу возможность вот и они сами с удовольствием подключатся. вот Вначале, если вы там свежий новичок, не усложняйтесь. То есть работаете по схеме, допустим, список, продаете спонсора, трехсторонняя встреча. Вот причина, по которой вам никогда не подключатся люди. Если вы не воодушевлены тем проектом или продуктом, которым вы пытаетесь, ну, который вы пытаетесь человеку продать. То есть все это как бы считывается мгновенно. То есть если вы сами не пользуетесь, к примеру, там, продуктом или участвуете в проекте, Которую вы пытаетесь пригласить. Очень часто ошибка новичков следующая. То есть они зовут проект и сами в него не вложив ни копейки. То есть в таком случае к вам никто не пойдет. Или часто встречаемая ошибка у новичков, если они сначала тестируют людей, зах... ну, захотят они зайти или нет, но и сами при этом ничего не проинвестировав, не зайдя, к примеру, то к вам в таком случае никто не подключится. Нужно самому зайти, проинвестировать и только потом уже начать работать только так, то есть над исходящим потоком, я думаю, все понятно, то есть вам нужно просто регулярно по несколько контактов в день обрабатывать, по 5, по 6 контактов в день, у вас должна это как привычка быть, вот, то есть представьте, 5 контактов в день обработали, умножаете на 30, вот 150 контактов у вас есть обработанных людей, о котором вы что-либо рассказали, понимаете. дальше, чтобы не упускать этих людей, заранее им рассказывайте про свой, там, допустим, телеграм-канал, где вы там зарабатываете деньги. Пусть подпишутся на ваш телеграм-канал, вот, пусть подпишутся на вашу социальную сеть, где вы можете потом своим результатом показать, что вы там чего-то достигли, понимаете. Вот. Обязательно не упускайте из виду таких людей. Вот. Если к, примеру, вы использ... Если, к примеру, вы работаете самостоятельно, то используйте, к примеру, контент спонсора или вообще сами его делаете. Вы можете потребовать, допустим, чтобы спонсор вам создал условия для работы, либо свое время выделил, либо контент, который вы можете загрузить на свой YouTube как материал. Вот. Параллельно очень важно также работать над входящим потоком. Вот, также я про него сейчас расскажу. То есть вы должны обязательно называть свой личный бренд через YouTube-канал, Instagram, социальные сети. То есть, ну давайте подведем итоги по исходящему потоку. Вам нужно каждый день, каждый день устанавливать 5 контактов. Даже вот холодный круг. 5 контактов в день ставьте себе цель устанавливать контактов ежедневно. То есть их можно, этих, этих людей, искать везде. В тематических пабликах, в Telegram-чатах. То есть заводите знакомство. То есть берите, заводите знакомства, Единственное, не предлагайте сразу в лоб проект. То есть многих это реально раздражает. Вот. Не смотрите на людей как на мешки с деньгами. То есть старайтесь просто заводить друзей. Вот, а потом уже в процессе знакомства расскажете про свой бизнес. вот Главное, заведите таблицу и фиксируйте все свои знакомства. Вот реально. Заведите табличку, выпишите в свою базу и введите эту базу. Вот. Поздравляйте постоянно с днем рождения ВКонтакте и утепляйтесь не с холодным кругом. Вот. Утепляйтесь с холодным кругом, знакомьтесь, также вносите вручную этих людей в ваш список знакомых. Вот. Так можно тоже работать вручную, почему бы и нет. Конечно, на это время уходит. Ну, хорошая рабочая практика. Вот. То есть вам нужно просто ВКонтакте добавлять много друзей, вот, оставляйте ВКонтакте, в Инстаграме, где-то в других социальных сетях комментарии постоянно, в каких-то пабликах тематических, то есть, и привлекайте входящий трафик на свою страницу, то есть, вам могут писать, но для этого, чтобы работать по такой схеме, я такую схему не использую, я работаю чисто по Ютубу, по Телеграм-каналу, и все. то есть, ну, тут важно, если вы, допустим, работаете по комментариям, очень важно, чтобы у вас была страница правильно оформлена, чтобы у вас там аватарка была никаких там животных, то есть ваша живая фотография. Вот, поэтому таким образом тоже можно привлекать входящий трафик на свою страницу, если где-то постоянно комментировать какие-то записи и так далее. Но это нужно постоянно много времени проводить в социальных сетях. Но такой способ тоже рабочий, можно найти партнеров, если вы где-то в тематических пабликах общаетесь по заработку в интернете в каком-то паблике по какому-то другому проекту, понимаете? То есть проявляйте активность Telegram чата, где целевая аудитория. Также вы можете привлечь на себя на свой аккаунт, входящий трафик, и вам могут написать люди. Далее входите в контакт, то есть данных чатов ну, в открытом доступе полно, в том же Телеграме, в том же WhatsApp. Поэтому просто периодически общайтесь, это тоже рабочая очень схема. Если вы работаете в Телеграме, обязательно поставьте аватарку, назовите свой аккаунт нормально то есть когда допустим вы работаете неизвестно как неизвестно как вы назвали свой аккаунт и еще стараетесь там кому-то что-то предложить какой-то проект какой-то бизнес да конечно он вас пошлет куда подальше потому что вы с виду выглядите как какой-то шпион призрак бот непонятный поэтому э, загрузите фотографии то есть э, ну сделайте аккаунт себе нормально и работаете уже если вы и ну, занимаетесь активной деятельностью допустим в телеграме если вы где-то постоянно общаетесь Понимаете? Тогда к вам доверия больше будет. Загрузите фотографии и будьте нормальным человеком. Вот, это очень важно, потому что в Телеграме, допустим, нет никакой информации помимо этой о человеке. Очень важно вызвать хотя бы этим доверие. дальше уже, конечно, человеком утеплиться. Вот, если вы где-то проявляете актив. Общайтесь с человеком, дальше его просто приглашайте на свой Телеграм-канал по заработку, понимаете? То есть можно также работать работайте над входящим трафиком параллельно оформите страницу вконтакте другой социальной сети под бизнес-профиль живые фото описание и так далее то очень важно без всяких там компаний котиков на аватарках вот добавляйте друзей целевых и публикуйте посты на разные темы то есть можно тоже по такой по такому методу привлекать на свою страницу а, людей вот если вам как бы нравится такой метод привлечения к примеру, вы оформили страницу там, неважно, ВКонтакте, в Инстаграме где-то, ведете э, свою страничку там, публикуете посты там, э, то можно в перемешку со своей жизнью еще публиковать какие-то э, ваши чеки по заработку, да, то есть добавляйте целевых друзей, публикуйте посты на разные темы, привлекайте трафик людей, то есть заинтересовывайте аудиторию именно собой, вот, и в перемешку с этим, рассказывайте про ваши заработки в интернете. Все, человек видит, может вам написать, поэтому очень много можно использовать различных тем для публикации постов, можно в перемешку это все дело публиковать заработка. То есть это такой рабочий метод, который многие используют, вот, если вам по кайфу работать именно таким способом. То есть все вот эти перечисленные методы, они без вложений реально. То есть если не заморачиваться, то можно просто на любой свой пост заказывать таргетированную рекламу в социальной сети и направлять на себя трафик. То есть данный метод можно освоить как самостоятельно, либо же можно нанять там специалиста. Это очень бюджетная схема. То есть вам хватит там вообще нескольких тысяч рублей в неделю с головой. Куча видео есть по этой теме в YouTube. Можно просто это ремесло освоить самостоятельно и дальше привлекать именно трафика на свои посты какие-то и так далее. То есть целевой аудитории. То есть можно этим заморочиться. Как бы Я не использую многие здесь способы, которые перечислены, но использую те, которые именно приносят мне результаты. То есть я использую именно личный telegram которым котором публикую именно э, свои там э, способы заработки, где я участвую и так далее. Да? Делюсь, скажем так, информацией. Вот youtube канал и так далее и там инстаграм там начал вести все мне этого достаточно я ну если я буду другие способы использовать то ну, у меня не хватит на это все времени то есть работаю именно с тем что как бы приносит результат поэтому вы также можете выбрать какие-то свои любимые социальные сети публиковать там видите там свой блог и публикуйте результаты по заработку с перемешки со своей жизнью каждый раз после контакта с людьми приглашайте их в телеграм-канал, в свой личный телеграм-канал. У каждого сетевика, у каждого там кто занимается заработком в интернете, есть уже давным-давно свой телеграм-канал. Все дальше там уже пусть человек следит за вашей деятельностью. Вот. То есть вы также можете вообще записать видео, используйте YouTube. Вот. Не обязательно, чтобы у вас были подписчики, можно. Без подписчиков можно скрыть вообще подписчиков и просто публиковать ролики. Вы можете просто записать видео на YouTube, использовать Камтазия, Бандикам, бесплатные программы в открытом доступе, скачали, записали видео с собой. Можно без, не обязательно сразу себя снимать, можно просто экран снимать. Вот. Научились снимать ролики, загрузили на YouTube, отправляете, отправляете уже своим потенциальным партнерам. Отправили ролик. 50-100 людям. Все, дальше собирайте входящие заявки, обратную связь. Все, и так можно гораздо эффективнее работать. Есть, научитесь работать с ютубом научитесь работать с этими программами. Они реально простые. Вы можете Sony Vegas освоить очень быстро, Camtasia, это очень простые программы. вот И дальше уже записывать видео, использовать уже гораздо эффективнее свой личный бренд и... Человек сразу вас слышит, сразу вас видит. Если вы хотите сразу себя снимать, то вы можете гораздо быстрее выйти на результат через эту схему. Также создайте себе инстаграм страницу, публикуйте там какую-то информацию о себе. Посты. Не надо там компании, конечно же, публиковать. Просто публикуйте то, что, чем вы занимаетесь. Вот, публикуйте какой-то развлекательный контент в перемешку с заработком. Да и все. То есть у меня вот Инстаграм был, но я подписался на одно предложение там. И имейте в виду, что этого делать нельзя. Подписался на предложение, оно оказалось каким-то таким вирусным, что я после чего я не мог публиковать ни посты, ни удалять посты. По итогу пришлось новый о, аккаунт завести. Сейчас я, по сути, новый аккаунт начал вести прям с, но, с самого нуля. Можете даже подписаться, смотреть, как я его буду раскручивать. Вот, я его только-только разгоняю. Вот, также вы можете использовать следующий способ он платный но очень достаточно дешевый есть куча групп конкретно вот сетевиками то есть есть такая группа сетевики все здесь такие группы навалом просто вот рекламируйте свою страницу конкретный пост за небольшие деньги привлекайте входящий трафик на страницу то есть реклама как правило там очень дешевая от 80 до 500 рублей за пост очень дешево но зато эффективно реально но для этого у вас должна быть продающая страница. То есть у вас должна быть там фотки живые, то, чем вы занимаетесь и так далее. Итак, ребята, смотрите, чтобы у вас был результат, нужно работать над исходящим трафиком и над входящим. Все это нужно делать параллельно. Исходящий трафик. У вас должен быть список людей. Обязательно начните со списка людей. У вас очень много людей, очень много знакомых. Однозначно загляните в свою телефонную книгу. У вас однозначно 300 ну вот мне некоторые говорят, что у них нету там больше трех-четырех знакомых, ребята, ну что за бред? У вас телефонные книги триста 500 человек, то есть за всю жизнь у вас не накопилось столько знакомых, это все ваши потенциальные партнеры, которые с вами а, будут а, страстно желать поучаствовать где-то заработать деньги, ребята. Вам нужно только просто им предложить, постоянно а, знакомьтесь с людьми, заведите таблицу Excel. Туда вносите новые знакомства. пять знакомств с холодным кругом каждый день. вот Постоянно знакомьтесь с людьми. Вносите, обновляйте свой список. Постоянно. Новыми людьми. Чем больше у вас людей в базе, тем больше у вас фундамент в бизнесе. Над списком постоянно нужно работать. Взаимосвязь со спонсором. У вас должен быть спонсор в бизнесе. Обязательно. То есть тот человек, который вам поможет, подскажет в каких-то моментах, с технической стороны, поможет по бизнес-предложению и так далее. То есть у вас должен быть такой человек. Вот, обязательно. Найдите себе такого человека. Вот, если у вас нету спонсора, станьте э, самостоятельным, выучите бизнес-предложение и работайте самостоятельно. Вот, Но на начальном этапе, если новичок, он вам крайне необходим. Все, вот эти, постоянно придерживайтесь вот этих базовых правил. Список, пополняйте новые знакомства, работать со спонсором и активно действовать. Вот. Параллельно работая над входящим трафиком, что нужно сделать? Телеграм-канал у каждого сетевика должен быть, как я уже сказал. Телеграм-канал обязательно. Там вы ведете как-либо свой блог, либо просто как ну, свои чеки, где вы зарабатываете, где вы участвуете и так далее. То есть можно в разных стилях вести телеграм-канал, это то есть ваш э, ваша оперативная информация о вашем бизнесе, в телеграме. Всех людей, с кем вы знакомитесь, рассказываете в процессе о бизнесе, вы должны обязательно добавить свой телеграм-канал. Подпишется он, не подпишется, неважно, вы должны постоянно это автоматически сделать. Пусть человек следит за вашими всеми э, результатами. Спустя время он подключится в ваш бизнес. Это проверено на практике. Вот. Смотрите дальше, социальные сети ведем, социальные сети, то есть не стесняйтесь, фотографируйте э, себя, там какие-то фотки классные, публикуйте в социальных сетях, чем вы занимаетесь, куда вы съездили, что вы делаете, ваше увлечение и так далее, все это в перемешку с вашим заработком, вот, то есть... Если вы так будете вести социальные сети, то люди будут вам сами писать. Ну, конечно, это будет не сразу, но над этим нужно тоже работать, над входящим трафиком. Выберите себе какую-то любимую социальную сеть и там занимайтесь этим творчеством. То есть вы можете публиковать какой-то развлекательный канал, вы можете просто писать какие-то интересные посты вот, и параллельно двигать заработок в интернете. вот. То есть ненавязчиво все будет у вас получаться. В социальной сети, опять же говорю, выберите какие-то те, которые вам э, нравятся. Будь то Facebook, ВКонтакте, Instagram и так далее. Не нравятся социальные сети, просто работаете через видео. Вам нужно просто Camtasia, программа Sony Vegas, две программы базовые, которые необходимы э, для работы. В Camtasia вы записываете именно видео, то, что вы делаете на компьютере, экран, да? А Sony Vegas там уже необходимо, можно подмонтировать немного, добавить какой-то красоты в ваше видео. да. Вот. Но это не обязательно, но если вы хотите довести все до идеала, то можно изучить эту программу. Все непросты в использовании, все они бесплатны, в открытом доступе. Но в чем преимущество вот этого подхода? Вы когда снимаете видео о каком-то бизнесе или о своих результатах, в каком-то проекте, вы где-то, может, заработали деньги, вы можете видео записать, отправить своему другу, вот, он посмотрит, дальше вы собираете обратную связь. То же самое, вы видео презентацию бизнеса записали, отправили видео, он посмотрел, дальше собираете входящие заявки. То есть, так можно очень быстро, оперативно работать со своим списком, ребята, очень можно быстро. То есть, видео, социальные сети, телеграм. Дальше, если вы чувствуете, что ваш бизнес затухает, то можно воспользоваться рекламой реклама можно рекламу заказать как на свое видео как на свои там посты в социальных сетях как трафик нагнать в телеграм-канал свой вот То есть реклама как бы никуда она не денется всегда можно ей воспользоваться но для того чтобы э, заказывать рекламу вам необходимо немного э, но ну, свои там э, социальные ресурсы прокачать хотя бы немного оформить а дальше уже заниматься рекламой то есть Используйте вот эти все методы, и они вам однозначно помогут сдвинуться с места и прийти к результату конкретно в сетевом бизнесе. Поэтому, друзья, вот такие вот простые методы по привлечению партнеров используйте в своем бизнесе. Удачи вам, до скорых встреч на канале, пишите на связи, до скорых встреч.